Да, добрый вечер, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Дмитрий Баушков, как уже было сказано. Я работаю в Центре технологических инноваций Сбербанка. Ну, в Сбербанке есть такое подразделение, которое занимается всем новым, неизвестным исследуют, делают пилоты прототипы. Хочу повторить, все-таки мы про пилоты прототипы и про исследования. Мы очень слабо связаны с производственными там, и бизнес-системами Сбербанка. Если у нас что-то удается, что-то взлетает, это потом уже передается в производство и отдельным путем внедряется. Поэтому все, что я буду говорить, это на уровне наших экспериментов, пилотов и прототипов. Итак, мы сегодня разговариваем про криптовалюты, блокчейн и прочее. Вот, ну, у нас видение такое, что есть достаточно большой класс распределенных систем, которые последние 10 лет активно развиваются, внедряются в бизнес. Там, не знаю, Hadoop, Cassandra, все, все сейчас движется в сторону распределенности, в этом есть большие плюсы. Вот. На этой волне появились системы, которые классифицируются как blockchain, они уже имеют некий набор специфических параметров, которые позволяют использовать их, скажем так, для решения задач, связанных с доверием, с нотариатом, с платежами и прочее. прочее. И есть уже непосредственно реализации, как биткоин, этериум, которые работают в публичной среде, которые имеют уже какую-то ценность. И которые, собственно говоря, вышли, вышли в тираж. И являются себя хорошими примерами того, как эта технология может быть реализована и почему стоит в нее двигаться. Мы на самом деле вот у себя внутри в основном про средний кружок, про блокчейн, да, про блокчейн как технологию. Да, мы активно работаем с биткоином как с технологией, с отериумом как технологией, но это все-таки вот именно с точки зрения технологии блокчейн. Ну, там, что для нас блокчейн это децентрализация, отсутствие, соответственно, какого-то единого центра эмиссии, это распределенность, это много участников, да, это доверие на основе алгоритмов. Ну, и, соответственно, это публичность. Ну, даже если говорить про какие-то закрытые истории, для всех участников данные прозрачны, понятны, их можно контролировать. Для себя мы выделяем несколько классов систем, да, ну, то есть самые известные, распространенные у нас сейчас это публичные блокчейн-системы, биткоин, этериум, которые открыты, ну, псевдоанонимны, ну, пусть анонимно, там не требуется идентификация, любой может стать майнером, конкурентный майнинг, в общем, все замечательно, полная свобода. На другом конце это у нас там сугубо частные системы, которые имеют уже достаточно серьезное регулирование, могут иметь системы, построенные на неконкурентном майнинге, там она просто на простых а, системах консенсуса. Там, как правило, есть какой-то регулирующий орган, эмиссия, скорее всего, централизована. Ну, примеры, допустим, это Ripple или построенные на технологии Hyperledger системы, которые в последнее время запускаются посередине может быть какой-то промежуточный ток допустим что система майнеров она определена кем-то да то есть есть какие-то правила но информация публична там любой может присоединиться скачать все данные и как-то с ними поиграться посмотреть такие кейзы тоже не имеют место быть запущенных наверное я не приведу примеров но как промежуточный вариант вот опять повторюсь мы сейчас все-таки больше в части частных Блокчейн-система. Тут проведу некоторые аналогии, то есть история не новая, да, все сравнивают блокчейн и интернет. Вот, для нас эта история тоже очень похожая. Интернет, когда появился, он тоже был дикий, нерегулируемый. Очень интересно, все на него смотрели. И параллельно развивалось две истории, да, то есть развивался интернет и интранет. Причем была тоже очень похожая история, многие банки многие строили консорциум, многие компании строили консорциум закрытого своего интернета, занимались чем-то. Но в итоге победил интернет открытый, мы сейчас все живем в нем. Но тем не менее интранет остались. Да, то есть закрытые частные, приватные сети, они живут, процветают, используются, это большой хороший бизнес используются разными структурами. Маломальская контора как, все равно имеет у себя внутреннюю сеть. А, и поэтому, да, причем все бизнес уже ведется в интернете. Поэтому мы считаем, что все-таки частные сети частные и частные блокчейны останутся а, в какой-то перспективе. А, скорее всего, сейчас будет опять же история, все будут строить, строить, строить свои собственные блокчейны, как-то экспериментировать. Но по мере там, движения вперед будет происходить консолидация. Они будут там, не знаю, там, или интерчейны интер, интерчейн строятся, какие-то гейты какие и шлюзы, и мы все-таки придем в какое-то такое распределенное будущее. Там, когда это сказать сложно, но в перспективе, лично я в это верю, мы будем все в одном большом блокчейне. Может быть, это будет биткоин, может быть, нет, тяжело сказать. Да, ну просто коротко, как мы пришли к такой жизни. да. Интересоваться мы технологией начали достаточно давно, где-то вот в 2013 году. В 2014 мы начали уже непосредственно экспериментировать с биткоином, смотреть на технологию, понимать, как это работает, как это можно использовать, делали какие-то прототипчики. В 2015 году у нас было несколько прототипов, связанных с доверенностями. А, с доверенностями, нет, это следующий год. А, да, мы поиграли в первую очередь с, с кейзами, связанными с платежными системами переводами. Ну, в частности, вот у нас была идея, там, не знаю, на, на пике популярности Ripple. Как раз где-то в 2015 году очень себя хорошо пропиарил. Как-то с ними поработать. Нам сказали, нет ребята, у нас тут комплайнс наш не позволяет, вы санкционный банк типа нет ну окей хорошо тем не менее построили небольшую системку на базе Ripple посмотрели, как она работает в общем ни ничего такого там космического нет получился такой Яндекс деньги ну каким-то образом распределены внутри в общем снаружи все то же самое очень активно с цветными монетками я потом там небольшой кейс расскажу Дальше поняли, что пока все, что связано с платежами, с переводами, с какими-то активами, нам неинтересно. Не дошлось не бизнес заказчики То есть, несмотря на то, что мы исследовательское подразделение, нам все равно нужен какой-то заказ от бизнеса, чтобы потратить деньги на выделенный. Вот. Нарастал интерес, нарастал хайп. У нас создалась рабочая группа. Началось какое-то более-менее движение. Там Одно из первых. А задача была задача с доверенностями Ну, нотариат вообще доверенности очень хорошо ложится на блокчейн по многим причинам ну, в россии допустим так, доверенности могут быть не только нотариусы врач больницы командир воздушного судна банк может выписывать доверенность на счет. Да, и там бывает часто очень большие коллизии там, не знаю вплоть до какого-то такого жуткого криминала вот нас попросили поисследовать эту тему мы сделали там прототипчик а, в итоге не пошло не пошел в основном по организационным причинам. Материат, это не нужно. Есть система ЕНО, централизованная. Это, кстати, очень большая интересная тема. Очень часто приходишь с идеями блокчейна, куда говорят, да вы что, у нас тут вот централизованная система не работает. Вы тут нам теперь еще предлагаете распределенную строить. А, не знаю, такая история в страховом бизнесе, банковском бюро кредитных историй, там еще что-то, еще что-то. То многие вещи уже реализованы, но по тем или иным причинам не работают. Вот, с доверенностями тоже мы отложили была создана рабочая группа, вернее, так, Центробанк на тот момент стал активно тоже заниматься историей с блокчейном, Мы там познакомились, подружились, стали работать вместе, там была создана небольшая рабочая группа из нескольких банков, которые решили совместно исследовать эту историю, что явилось достаточно такой серьезный вех на пути развития. К сентябрю прошлого года у нас уже было несколько пилотиков, связанных с с коллегами из Центробанка из других банков. Там запустили пилот системы обмены финансовыми сообщениями внутри. да, То есть там покидали друг другу спистовые сообщения, посмотрели, как это работает. Да, работает интересно, решили двигаться дальше. Записали, запустили пилот с мастер чейн это уже была история, там построена на Ethereum. Приватные все истории. Там приватный Ethereum, Мы просто поставили систему своим GNS-блоком в части системы обмена финансовыми сообщениями с помощью Hyperwatcher. Вот, тоже построили несколько сервисов, поняли, что да, все хорошо, все это в итоге переродилось. Вот недавно, в конце года, были анонсы об организации ассоциации финансовых технологий при Центральном банке, с участием Центрального банка, в которую там, мы тоже вошли и активно занимаемся по нескольким направлениям. Вот, ну и, соответственно, у нас там еще несколько пилотов было, связанных с факторингом, с страхованием. Это в основном системы, условно говоря, сравнения, что-то в блокчейне. Да? То есть, у одного контрагента имеется информация о чем-то, у другого имеется, они хотят сравнить, но не хотят друг другу показывать, они хотят просто проверить факт. То есть хешируется на одной стороне, хешируется на другой стороне, кладется в блокчейн, каждый подписывает своей потом, когда это нужно, сравнивается, там, случился факт, не случился факт. Ну, это вот пока такие применения. Да, что нас привлекает? Ну, это понятно, вообще, на самом деле, привлекает, в первую очередь, пир to -peer, да, то есть... В чем сила биткоина – это, это электронная наличность. Да? То есть э, так же, как я достаю из кошелька, там, купюру и кому-то передаю, биткоин абсолютно то же самое происходит. Это привлекает, это интересно, это хорошо. Нет посредников, быстрый сеттлмент, расчеты, да, то есть, э, достаточно безопасно скорость, скорость settlement, скорость проведения транзакций, прозрачность системы, но это уже относится к целиком, к технологии блокчейн, устойчивость, ну, собственно, устойчивость, доступность, надежность, это вот свойство распределенности, очень тяжело положить, там, не знаю, как правильно было сказано, выключить блокчейн практически невозможно, можно на него как-то повлиять, там, поставить под контроль, но пока работает хоть одна нода, он будет жив. Ну, относительно дешевизна всей этой истории, потому что ну, банки строят мега-цоды, да, а если у нас распределенная система, мы можем там запускать ее на комодити серверах. Да, вот, собственно говоря, наш один из первых прототипчиков, я просто этот слайд показывал, была новость о том, что Сбербанк чуть не запустил такую систему. Нет, это... Это достаточно такой прототип. Делали на цветных монетках биткоина. Ничего нового на самом деле нет, оригинального. Тема достаточно такая распространенная на рынке. Многие стартапы, насколько я знаю, пытались в нее играть. Идея простая. Да? То есть биткоин используется как транспорт. То есть мы не говорим, что биткоин – это перевод денег, мы не говорим, что биткоин – это средство платежа. Мы говорим, что биткоин для нас – это протокол. Да? То есть мы берем там биткоин, делим его на 100 тысяч частей, красим в красненький цвет, я уверен, что этот токен у нас будет соответствовать 100 рублей. Имитирует банк токен, кто-то его может купить. Ну, в принципе, наверное, уже не запрещено, да? Там в свете вот тех обсуждений, которые были о том, что теперь это валюта, возможно, такая схема даже будет работать. В другой стране делается то же самое, за другим цветом монетка на протоколе Bitcoin выпускается. Ну, существует какое-то, там, не знаю. Звено промежуточное Условная биржа, где люди, которые едут Из страны в страну, могут перед поездкой там, Поменять эти токены и, соответственно, Предъявить их по приезду в местный банк Получить местную валюту Ну, не знаю, так вот, вообще даже деньги вроде как Не пересекают границу да? Но понятно, что мы столкнулись С массой, технически работают Проблем нету, то есть, ну, любой может Воспроизвести, там, не, не, не очень сложно столкнулись с вопросами, понятное дело, регулирования, то есть непонятно, как это регулируется На тот момент вот, не было понимания вообще, как это делать. Но, вот, тем не менее, такой пилотик у нас был сделан. На самом деле, если будет когда-то разрешено, в принципе, очень неплохая схема. А, да, еще один интересный кейс, который мы прорабатываем, такой более комплексный, да, то есть это уже, так, блокчейн, как блокчейн, да, то со всеми его плюшками, это ну, типичные скроу-контракты с применением технологий смарт-контрактов. В принципе, тоже на биткоине строится, там особых не надо, да, там мультиподпись. И, понятно, это беспростая история, да, допустим, у нас есть покупатель-продавец, типичная квартира, допустим, а Есть там несколько контрагентов, связанные с этим. Это там, банк, который подтверждает перевод денег, и там, реестр прав, который подтверждает право перехода. То есть, если все участники соглашаются с тем, что сделка совершилась, что она валидна, да, то есть все подписывают ее а, своими ключами, своими подписями, сделка фиксируется, происходит мгновенный переход прав собственности, ну, посредством боксейна, биткоина, как угодно. Фиксируется в блокчейне, и все, собственно говоря, что написано пером, не рубит топором. Основная из ценностей блокчейна, в частности биткоина сейчас. Вот. Тут тоже понятно, что с точки зрения регулирования <coughs> масса вопросов, Росреестр у нас должен быть готов к этому, да то есть он пока не готов. Мы тоже поигрались в эту историю, посмотрели на нее, там сделали пилотик, ну, в принципе, все нравится, но то пока реализовать это, как-то подойти даже к ней очень тяжело. Ну, это там, тема с документооборотом. Ну, тут, в принципе, вообще все очень просто. Там почта, фактически аналог почты, связан с этим немножко сладик, вообще не про нас. Ну, или вот факторинг, который я описывал, да, то есть у нас есть поставщик, есть поставщик, который получает деньги и поставляет товар. Он отчитывается в два конца, сейчас происходит созвон по всему рынку да там все факторы там и поставщики там созваниваются друг с другом говорят там пришли ли такие суммы по таким контрактам все что еще что-то ну, в общем, возникла идея на самом деле тоже Ходящая по рынку достаточно давно о том что просто использовать блокчейн для сравнения фактов проведения сделок сейчас, прошу прощения речки выпил судя по тому как коллеги активно фотографируют скоро мы увидим на различных катонах большое количество похожих проектов вот на самом деле таких проектов масс. мы не оригинальные я вот просто ну, не буду хвастаться что мы что-то изобрели нет мы на самом деле про то чтобы попробовать и сделать а, да вот, на самом деле, интересная история с регулированием. Наверное, может быть кто-то слышал, может быть нет, в интернете можете поискать. В центральном офисе Сбербанка, на Вайл 19 есть при входе кафешечка, стендик, который продает кофе. И где-то летом там появился вот значок о том, что там принимаются биткоины. Ну, как, как ни странно а, Разговариваешь с менеджером, да, там вот, такие очень активные ребята они решили что вот, там, максимально предоставить сервис и прочее, прочее, прочее экономической подоплеки, конечно, наверное, было никакой, потому что вряд ли там кто-то им заплатил биткоин, ну, мало у кого а из тех, кто приходит на ВЛ 19 с биткоином, ну, Герман Скач говорил, что у него есть, не знаю, пользовался он или нет но, ну, тем не менее, вот факт, факт тоже поговорить с менеджером там схема приема очень простая да то есть у него есть кошелек на телефоне там сканирует qr код нажимая за кнопочку там проходит биткоин транзакцию пойдет кладет 100 рублей в кассу отпускает вам кофе ну, в общем фактически он покупает какую-то ценность у вас и расплачивается за вас ну, на самом деле тут э, пока это было в стиле неуловимого джо да, то есть пока это никто не обращал внимание и, и там типа никому он не нужен никто его не вывод Соответственно, там эта бирочка висела. Не знаю, сколько они собрали биткоинов на кофе. Вот. Но после того, как об этом написал Бумберг, да, там это разошлось широким тиражом, понятно, что регулятор э, выступил в своей роли. И, в общем, так, ну, однако, корректно, но очень так четко прорегулировал ситуацию. Да. Картиночка исчезла, вот, стикер биткоина. Вот, ну, есть подозрение, что это было более так маркетинговая история, потому что ну, много вы знаете стоечка айфа, про, про которых написал Бумберг. Вот один из способов монетизации биткоина на данный момент. Да, то есть хорошая реклама. Наверное, она стоила больше, чем они там собрались, если кто-то вообще -то заплатил. А, да, вот из нашего опыта, вот, с чем мы столкнулись и чего сейчас не хватает и что хотелось бы решить, это действительно определение криптовалюты вообще, что это. О чем мы говорим? Потому что с нашей точки зрения, там, ну, то, что есть в биткоине, в этериуме, то, что там мы пытаемся делать в частных, это не валюта, да, то есть это некий токен. Да, его можно использовать для перевода денег, для платежей, но можно не использовать. Да? То есть, вот понимание, в каком случае это начинает становиться средства, в каком нет, в каком случае придут, в каком нет, это было хорошо, очень всем полезно. Укрепил бы рынок. Да, регулирование криптовалюты как следующее понятие. Интересная а, тема с хэшами, да, то есть вот мы разговаривали с юристами, они говорят, что ну окей, а, суды только недавно научились принимать электронные, электронные документы, подписанные электронной подписи в качестве документа, то есть до этого для них всегда документом была бумажка с печатью. Говорят, ну, когда вот мы, допустим, рассматриваем кейс с факторингом, там, да, может быть какое-то продолжение, там, выяснение каких-то отношений, или построение какого-то бизнеса на этом говорит, когда вы придете в суд и скажете, что ну вот записан какой-то хэш там подписанный подписью, но слово подпись судья еще, наверное, поймет электронное. А что такое хэш, он совсем не поймет. да то есть, Можно, наверное, заказать какую-то там суровую экспертизу, которая там, докажет ему, что да, вот был файл, по такому алгоритму был сделан хэш, он вот такой, положен, подписан и прочее. Но может быть просто. Ну, по формальным признакам сказать, что нет документ, не будем рассматривать. Вот. И, да, очень большая тема. На самом деле, вот смарт-контракты – это то, что привлекает в технологии блокчейн. Именно в качестве ее развития там очень много кейсов И хотелось бы, чтобы они тоже были отрегулированы очень правильным образом, чтобы их можно было заключать, чтобы они имели юридическую силу чтобы э, ими можно было пользоваться, чтобы кейс там, когда у меня заходит пароход шерстью в порт, да, там срабатывает аккредитив, чтобы он был разруливаемым, реальным и принимался в суде. То есть сейчас, я так понимаю, что у очень многих есть сомнения, что это может сработать. А, ну, собственно говоря, у меня на это все. Спасибо. Артем. Спасибо, Дмитрий. Очень интересный доклад. Да, и с, наших, с, ну, с нашей точки зрения вообще нет революции, ребят. Что... Дмитрий, пока не уходите. Да, так да, как да. вы не остаетесь на наш круглый стол, мы сейчас будем вас засыпать вопросами. Верно, ведь я так много? Ну, давайте. Я задам первый вопрос. 17 год настал, собственно, вот с двух точек зрения интересует ваша оценка. С точки зрения регулятивной, с точки зрения применения технологии блокчейн, какие то тренды вы видите и чего вы ожидаете от 2017 года? Ну, я ожидаю, что вот коллеги из, там, из Госдумы выступали, мы на самом деле тоже там активно принимаем участие, что все-таки э, ряд вопросов базовых хотя бы будут решены, да? то есть, ну, в принципе, сейчас развитию технологии ничего не мешает, то есть, если рассматривать blockchain как распределенную базу данных, то вообще все, там, особенно если это берется какая-то корпоративная история внутри, то мы свободны там, да? то есть, внутри своей системы делать что угодно. Вот. Поскольку я уже говорил, что мы вот не, про, не про криптовалюту сейчас, да, то есть мне тяжело оценить там, значимость, нужно, не нужно сейчас регулировать биткоин. Наверное, нужно, хотелось бы очень, чтобы эта технология взлетела. Будет это в 2017 году или нет, мне тяжело сказать. Но вот так общий настрой всех, с кем общаюсь, в государственных органах, от, от, от, от Госдумы, да, там было несколько слушаний по этому по ЦБ. Ну, не запрещать. Да, то есть, уже хорошо, что это сделалось с активом, да, то есть, в принципе, там, можно построить, если это, опять-таки, зачем-то нужно бизнес, как правильно было сказано, открыть валютный счет, привязать его в биткоине, выпустить там, карточку, да, и платить с этого счета, там, фактически, платя биткоины, особенно, если это сделать в какой-нибудь, там, в Венесуэле, там, где-то легализовано. Потому что ну, валютной карточки могло расплатиться за рубли это легально. Но тогда появляется центральный элемент виза, да, мастер-карт, от, от чего пытались отказаться, то вновь появляется, это неинтересно. То есть, опять-таки же, вот, свойство peer to -peer, оно очень важно и очень ценно, хотелось бы, чтобы оно осталось. В качестве технологии биткоин, ну, в принципе, там отдельная история у них внутри, да, там связанные с, с расширением. А в качестве применения, ну, наверное, к концу года я думаю, что какие-то системы уже построены так, на ну, более-менее полноценных, внутри ну, межбанковские, скажем так. Даже в России могут появиться. Просто сейчас а, есть проблема, что ну, банки, крупные корпорации, им очень интересно, но у них, как, им нужны интерпрайс решения, то есть это саппорт, это там поддержка чтобы они соответствовали там, требования безопасности специальным, да, то есть еще что-то, еще что-то. <coughs> и ну, понятно, что Ethereum, Bitcoin, даже Hyperledger, который развивается как интерпрайс-решение, на данный момент не готово. То есть, ну, возможно, в течение года они подтянутся, и возможно, какие-то промышленные решения к концу года появятся. Спасибо. Коллеги, давайте четыре вопроса для Дмитрия, и перейдем к следующему докладу. Пожалуйста. Дмитрий, большое да. вам спасибо. Я прощения, коллеги. За содержательный доклад. И особо, я думаю, у вас доклад, наверное, самый смелый из всех, кто здесь прозвучал, потому что вы заявили о позиции Сбербанка. Поэтому у меня вопрос... Ну, это, знаете, это позиция... Ну, так, Сбербанк исследует этот вопрос. Я просто... Да, вот да, не, не надо да, воспринимать мои позиции. мои Мое выступление согласовано да, с пресс-службой, но тем да, не менее... Да, да, да. Нет, вы можете спрятаться, это не проблема, но это тоже позиция. Поздно Значит, уже. Вопрос такой. Вот если ну, при помощи интернет, блокчейн, биткоина, допустим, пользователи воспользуются, ну, например, биткоином, находясь в Крыму, или находясь в Иране, не будет ли это поводом для того, чтобы возбудить следующее судебное дело против Сбербанка в США? Поясню свой вопрос. Вот Дональд Трамп, он вам разрешил этим заниматься или это самодеятельность? Спасибо. Заниматься чем? Исследованиями. А в чем проблема с исследованиями? В чем проблема с исследованием технологий, Объясните ну, мне. Ну, то есть вот есть репозитория биткоина. Объясняют я... судебные да, порядки. Я просто спрашиваю ваше мнение. Хорошо, давайте я, я поясню. Хорошо. Я понял вопрос. А, мне нет необходимости спрашивать там разрешение Дональда Трампа или еще кого-то, потому что я не работаю с теми а, вещами, которые вы сказали. Я не делаю ничего, чтобы могло быть, случиться в Крыму или в Иране. Хорошо. В принципе, а так... Хорошо. А тогда... это все... Это все на внутреннем от, там, от облаке Сбербанка, исключительные прототипы. Ответ Поэтому... понятен, но почему Сбербанк не работает в Крыму, если вы можете сами придумать? Коллеги, решение? я не, прошу не прощения, по-моему, не туда наша дискуссия немного заходит. Давайте мы задаем вопрос и слушаем ответ, а не превращаем дискуссию. У нас я с левой да. стороны коллеги... Добрый вот вечер, да. меня зовут Максим, город Череповец. У меня, Дмитрий, такой вопрос, у Сбербанка планируется вообще своя криптовалюта? И второй вопрос. Если планируется, то ее можно будет добывать? Ну, смотрите, хороший вопрос на самом деле. Да? То есть вот, э, я не понимаю ценность криптовалюты в данном случае, особенно для Сбербанка. Вот коллеги из Киви, они там все ходили с лозунгами, там, давайте запустим битрубль. Да? Но вот, э, мы работаем в правовом поле. Да? То есть, есть четкая позиция, что единственным законным платежным средством в стране является рубль, российский рубль. Да, то есть, это понятно, нормальная там, позиция государства. Мы полностью работаем в, в законодательстве в поле законодательства России, не планируем, да, то есть, может быть, может появиться платежная система, где будет использоваться криптотокен в качестве носителя российского рубля. Ну, те же самые Яндекс.Деньги, да, или Киви, допустим. Kiwi. Да. То есть были времена, когда Киви это была программа лояльности. Да, то есть, если кто-то помнит, там, у них была оферта, что мы программа лояльности, вы заводя деньги, покупаете баллы, которые потом между собой переводятся в антики. Да, ну, вот примерно по такой же схеме, если мы добавляем в какую-то внутреннюю систему ликвидность в российских рублях, то есть мы завели туда 100 миллионов, и в рамках этих 100 миллионов можем там рассчитываться как-то прочее. Поэтому вот в таком варианте, да, может быть, какая-то межбанковская система, возможно, появится. Uh, майнить, наверное, нет. Ну, просто все, все внутрь вот эти вот корпоративные истории, они без конкурентного майнинга. Он просто там не нужен. Это свойство открытой публичной сети, где необходимо противодействовать атакам, где нужно ходить а, консенсус а, в активной такой токсичной среде. То есть я думаю, что в корпоративных, там в частности Сбербанковских, майнинга не будет. Спасибо. Да, пожалуйста. Владимир Москва хотел задать такой вопрос. Смотрите, вот биткоин на сегодняшний день, она и позиционируется как trustless system, да, ну то есть как аналог неких таких средневековых фиатных денег, которые были, там кусочки золота друг друга передавали сейчас, да. Потом, ну банки все равно возникли при этом в золоте. И мне кажется, сейчас уже у биткоина возникает потребность, в биткоин в а все равно о доверенных структурах, такие, ну там тоже КСАПа, который имитируют карточки там и, и, и многие подобные. А вот не рассматривает ли для себя Сбербанк место на этом рынке, возникающем, которого еще нет, тоже как банка, который управляет счетами биткоинов? То есть, когда, грубо говоря, и это решило бы и проблему, скажем, того, что сейчас уже блоки, там блокчейн забиты по, по мегабайту, да, и предоставило бы более традиционные услуги. То есть, с одной стороны, это э, валюта, которая там не подвержена там инфляции, дефляционная принципиально, да, с другой стороны, Удобство пользования привычное для клиента, то есть, по, по сути, для человека будет прозрачно то же самое. Да, спасибо, хороший вопрос. Сбербанк не рассматривает такую возможность. Сбербанк, как я уже сказал, с биткоином не работает. Да? То есть мы работаем с технологией, да. Сейчас отвечу на второй вопрос. Он немножко, да, тоже с технологической точки зрения. Вот тут недавно тоже был стартап, в октябре мы обсуждали систему whitening. Да, вот она ровно про это, да. То есть, когда вы строите цепочку да, вот, и... доверительных бру... Проб... да, то следующий шаг в этих узлах должен возникнуть банки. Да? То есть ровно и так да. же, как в средневековье там не знаю кто то плееры кто-то еще да то есть они делали сервисы когда вам нужно вот эту цепочку поддерживать собственно на, на биткоине да очень просматривается появление банков особенно вот, я говорю вайтник это вот, когда я на это посмотрел и понял, как это работает ну да ну, такое ощущение что это все это равно водяки, да? бизнес, это, это, извините, да, это может быть хороший бизнес для тех кто сейчас уже в биткоине то есть сбербанк наверное вряд ли туда сейчас пойдет но вот вообще к вайтнику стоит присмотреться и посмотреть на вот организацию на базе этого она обожает этой системы поверх э, биткоина, такую квази-банковскую ну, ну, систему. Вы смотрели, вот, это, неделю назад запустили первый тест, тест на… Да, да, да, да, да, да, да. да, вот, да, да, да. Есть, спасибо, да. спасибо. Коллеги, давайте последний вопрос для Дмитрия. Кто готов? Не про Крым. Пожалуйста. Да, прошу вас. Да, спасибо. У меня будет несколько странный вопрос. Не боится ли Сбербанк умереть? 3000 сотрудников юридического отдела были заменены роботами. Нет, они а, работают еще на самом ну, деле. Ну, в ближайшем будущем, по крайней мере. А, если сейчас происходит такой подъем популярности криптовалют, как тот же самый биткоин и так далее, и так далее если в гипотетическом будущем мы откажемся от других валют, тот же самый рубль, не получится ли так, что банк в данном случае просто окажется ненужным? И отделение исчезнут, и мы просто перейдем в банк, который состоит из одних мобильных приложений. Да. Не-не, я отвечу, на самом деле, это как раз, собственно, причина существования нашего подразделения. Да? То есть, я не скажу, что боится, не боится, да, но такой сценарий развития рассматривается как очень вероятно, если вы следите там за комментариями Грефа, да, то есть он ровно про это говорит, что мы должны, как банк, смотреть, куда трансформируется рынок и трансформироваться вместе с ним, если мы хотим хоть как-то выжить в том виде, в котором мы сейчас существуем, там, возможно, мы не способны, Там Пример кодек, Пример Nokia у всех перед глазами, повторять неохоту. Соответственно, ровно поэтому мы с этим активно работаем, но, опять-таки, повторюсь в рамках нашего правопространства. пространства. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий.